Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в Снеп от Marvel. Ну что, у нас новый сезон начался, новый месяц, новый сезон, обновление уже поставили Так, давай-ка мы заберем, ух ты, что это за карта такая интересная была Где она, куда она делась, вот Дазлер, даже не знаю кто это такая Знаю, что 50 кредитов Бесплатных, я своих заберу Слушай, ну что, у нас Начало нового сезона Поехали, сразу же С лету, так сказать Колода, ой, колоду не ту взял Ау. Блин Блин, колоду не ту Ай, ладно, давай попробуем сыграть Так, 3 плюс к силе а, с наибольшей силой. Понял. Блейд. Так понятно. О, гиганта. Разрубил. что делаем? Плаща сюда ставим, да? Или как? Давай плаща поставлю. Хм, как-то здесь получает минус три к Даже не знаю, что сделать. Давай и так поставим. Космис, Космис, угу. тин Тин тын, тыри, давай так вот сделаем. О, порубил. Он такой довольный. Э? Можешь мне объяснить, почему он такой довольный? И кого же-то там смерть. Хм. Косма, Куда он поставит, а? Блин, кого он поставит и куда он поставит? Ну я не знаю, давай, давай так попробуем. Так и вот так. Угу. Одина порубил. и все я там думал сейчас начнется кипишняк а тут а тут вообще на изи вышло-то все давай забираем награды так и двигаемся дальше Что такое хот-монки? Э, э, это горячая обезьяна? А что это за горячая обезьяна с револьверами? Ой, я опять забыл поменять команду, ⁇ -мо ⁇ Придется еще тогда играть. Мультимен. Так, эффект. При раскрытии срабатывает наверное, дважды. Дважды. Карта стоит на один меньше. О, о как? Давай вот так вот. Интересно. Очень интересно. Постоянные эффекты здесь удвоены. эффекты. если я поставлю сюда Космо? К примеру, и вот так. Вонг. Он Вонга поставил, Да. давай я так сделаю Так, ну понятно, пантеры Так, он собирается Одина, что ли, выставлять? Или что? Наверное, все-таки сюда он Одина поставит Я так и думал Я поторопился с собакой, а Я отступаю, ребят Я не дам ему набрать дофигища очков Если бы собака бы не поспешил Было бы все великолепно А я космо выставил, да не туда, куда надо а это еще раз говорит о том, что Нечего, блин, спешить Никогда не спеши именно с космом, Потому что это такая карта, которая может сыграть На тебя, но также и против Тебя, понимаешь? Да ема, я опять колоду Ой, Чтоб тебя Да не поставил я колоду Новую, ту, не новую, а Еще и удружил выражение. а Колу, в вашу колоду Добавляю двух рапторов Твою налево лучше не придумаешь Ну давай я сделаю так Так, Анжела. Апполит снэп. Апполит снэп. Если я его сюда так перекину, посмотрим. Бишоп. Айтсмен. Так, дальше что? Дальше мы ставим вот так. Ну, и что еще? Ну, допустим а -а -а -а. Ху -ху -ху. Так, я не знаю, что ему здесь нужно сделать, чтобы меня переплюнуть Почему я не могу интересно этого чувочка сдвинуть? А? Интересно. Посмотрим. А, -а, -а противник отступил. Сдался все-таки, да? Понятно Ему рапторы эти не дали покоя Так, можем ли теперь взять Колоду номер 9 Че с обезьяна-то, а? Блин, не почитать про нее нифига Животные к бою Звучит так, животные к бою! Типа, ах вы животные! Сейчас мы улучшим карту. Он Анджелу можно улучшить. Эпик, эпик! Америка Чевис получили. Ну что, поехали, ребят, нашей... Старой доброй колодой Под номером 9 Эйс Ну давай глянем Что у нас тут за эйс У каждого игрока здесь может быть Только одна карта Поэтому мы ставим с тобой Агента номер 13 Блин, джубили. Эффекты при раскрытии дважды. При раскрытии. Ха -ха. Есть у меня одна идейка по поводу джубили. Я не знаю, правда, кого она сюда вызовет. Но дважды. Дважды сработает. Броню. Hmm. Даже пока не знаю, я, наверное, пропущу Так, <laughs> и в чем прикол? А прикол-то в чем здесь был? Ну-ка, Джибели, вызывай сюда О, как, М -м -м, допустим. не сработал у него? <свист> Ай, ты посмотри, он у него не сработал, просто-напросто, ребят. Я хожу первым, сейчас я вызываю сюда. А, твою налево, ты посмотри, а. Хотел мне нас спихнуть, а тут Космос стоит, который <свист> не дал ему такой возможности. Прикинь? Ну, вот так вот. Как и я в свое время тоже по запаре. Тыкал, брыкал и по итогу и по итогу проигрывал. И здесь то же самое получилось у моего противничка. Он думал, что он сможет на правой тяге. Он думал, что он сможет меня наказать. А наказал, получается, сам себя. Ну что же, двигаемся дальше. Блин, заход, конечно, не очень хороший. Воу, воу, воу. Плюс 2 к силе. Это конечно круто Блин Если здесь нет карт Даже ума не приложу что здесь может быть давай так наверное поставим Ха. так вот с этими надо что-то делать у них постоянно это эффект Подожди секунду, что-то не могу Не могу сообразить Так, ну, здесь понятно, наверное, поставим Вот этого сюда Где мы на этого убираем? Что делать-то, а? Как, как тут-то вот мне сделать? так поставить пока. Кло. Сделаю. ДРАКУЛА 4.7 Это будто... Блин, не получается Не выходит Ты посмотри, а. Ну, гад, а. Перестраховался, а. Ты посмотри. Так, а вот это что, получается? Сбрасывает карту с вашей после Эта карта получает силу. Ага. Он сбросил карту какую-то там, последнюю, да? У нее было силы 10. Вот он силу 10 получил. А вампира я не знаю, как блочить, если честно. У него этот постоянный эффект не постоянный? Короче, у меня Дракулы нету. Такую карты нету, я ничего не могу про него сказать. Да иди ты в пень. Ну кого, ну, кого ты добавил, а? Ну, нафиг мне Доктор стрэндж что здесь нужен. Блин, электро. Давай морду сюда воткнем. Что он там делает? Электро при раскрытии плюс один. Ага. Только одну карту можно сыграть. Он сюда же, да, перетаскивать будет? Три или четыре? Ну да, так получится. Давай сделаем так. Доктор Стрэндж Что я могу сделать? Это постоянно у нее? Да при раскрытии у нее это При раскрытии Все карты перетягиваются сюда Как ни крути, да? Ну я имею в виду 3-4, которые имеют энергию Если я поставлю Вот так Последний ход Вот он сюда молодец, что поставил, да? Это же постоянный эффект Постоянный Так что мы сделаем вот так вот и Ну, наверное, вот так вот. Сейчас просто глянем. Ну, до свидания, парень. Че ты сразу такой? Он не ожидал, наверное, да, такого подвоха. Конечно, не ожидал. Нормально мы его вот тут раскрутили. Прям шикарно. Так, разыграйте карты. Ага. Так, 100 кредитов. 100 кредитов, это 355. Мы можем еще улучшить. Так, броня не хочет Нет Нет Киллмонжер тоже не хочет Удивительно О! Этот парень никогда не против, да? Стервятник Эпик Ну-ка 200 золота Ну что ты будешь делать, блин Я просто рассчитывал на карту какую-нибудь Хорошую И, Видишь, мне не дают Вон только вонг У нас, кстати, два вонга Может быть, нам одного еще взять в колоду 50 кредитов Сверху Прикинь, два вонга Прикинь, да, два вонга ставишь на одну линию И потом туда, например, тигра или дума Вот это было бы, конечно, круто Кстати, надо подумать над этим Так, после третьего хода подтасовывает, понятно Подтасовывает И что он делает? Ну, давай сюда поставим морду тогда уж. И к чему это? Вот это к чему? После третьего хода подтасуют вашу руку, в вашу колоду. Я нафиг уберу эту всю руку, колоду и тому подобное. Сколько там два стоит этот один? Поставлю, я, наверное. А, после черту нельзя будет разгрузить карты здесь. Тогда сделаем вот так вот. И вот так. Поларис Поларис Кинг пин Последний ход, друзья мои, последний ход. И все? <звук> <звук> такой бред. Такой бред он тут разыграл. Да. Не, я действительно думал, что там сейчас что-то такое будет. Супер-пупер комбайн, а на деле это оказалось пустышка. Я вот никак не могу найти колоду хорошую, ребят, на сбросах. Пока для меня вот эта вот оптимальная колода. Так, если вы разгрузите карту, сила ее удваивается. Силы ее удваивается, да? Пускай он ставит туда, кого хочет. Лаборатория Шури. Это кто он, сухой? При раскрытии убирает способность всех посто... всех постоянных карт в вашей руке и колоде. Хм. А почему именно в моей руке и колоде, а не во вражеской? Постоянные эффекты, Да. То есть, вонга я не смогу использовать, получается, да? Понятно. Что, мне только так, если делать? Посмотрим, что он там придумывает сейчас. Угу. Ну давай, пускай там перетягивает куда хочет, кого хочет. Два, думаю, мы с тобой заберем. там, что там? А, смещает. Ну смещай. Все, досмещался. Ну, проиграл, ну ребят. Фокус опять у него не получился. Хотел что-то там прыгал, дергался. А это все бесполезно было. Как наказывали, так наказывать и будем, да? Ну чё, ещё поединочек? Давай еще поединочек сыграем и, наверное, будем закругляться на сегодня. Так, Данте. Данте. Данте-педанте. С наибольшей силой. Да нафиг мне нужен твой этот Хуман Торч. Так сделаем, морду поставим сюда. Две карты мне под подарил, просто две карты. Хм. Ладно. Я-то возражать не буду против этого? Надеюсь, у него нету косма. У него Джигернаут. Так, ну что думать теперь выставляем? Гоблин. Да и фиг с ним. Сход гоблином этим. Что нам можно сделать? Вот так вот мы можем сделать. Что там у него? Угу. И по итогу ты всосал по полной программе, Данте. Твой магнит тебе не помог. Магнит он поставил сюда. Хе -хе, дрищ. Да, лопух, лопушок, лопуховый. Могу только так сказать. Да не, на самом деле нормально все, ребят. Это я уже стебусь. Просто стебусь. Так, ну что, какая тут у нас карта хочет э, прокачаться? Карта много, которые хотят. А вот найди нужную. Даже не тигрица. Так, магнит, понял. Магнето. Но ну, мне как-то удобнее назвать его магнит. 10, 10 бустеров на кого? Америка Чаус. Опять она. Зачастила, кстати, это Америка Чаус на улучшение. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.